Нина, слышно меня? Здравствуйте. здравствуйте. Вот сейчас слышу. Сейчас ага. слышу, а то думаю, может быть у меня что-то интернет опять. Вот, здравствуйте, Анна. Здравствуйте. А, нет, да. Ну что, будем тогда начинать? Да. Сегодня у нас тема будет продвижение в Инстаграм. Я вам сегодня расскажу о тех сервисах, о тех полезных инструментах, которые можно использовать для продвижения в Инстаграм. И выложу, наверное, чат в наш клуб партнеров примерный такой небольшой списочек этих сервисов, которые можно использовать для продвижения в Инстаграме. Потому что как бы мы там шапку не оформляли, как бы мы там аватарку не делали, как бы мы там УТПС свое красиво не расписывали, какие бы мы ключевые слова не подбирали, да, а все равно нам не обойтись без инструментов, которые... О, здравствуйте, Наталья, здравствуйте, подключилась к нам. Нам не обойтись без инструментов, которые нам помогут проводить, продвигать нашу, нашу работу. Итак, полезные инст... инструменты для Инстаграм. Это не только инструменты, которые предлагает наша платформа, но и их. И я подобрал такие самые интересные, может быть, кого-то заинтересуют. Я некоторые сам только недавно узнал про них. Да, вот э, С помощью вот этой бизнес-коллекции, которую я на прошлом занятии вам показывал. Да. Когда я там покопался в обновлениях бизнес-коллекции, да, я увидел эти инструменты ру может использовать вот этот топит с таким же успехом, как обычный сайт. Открываются в любом браузере, на любом устройстве, работают независимо от социальной сети. Как взять ссылку на статью? Вот смотрите, нажимаем на дату. Здесь открывается ссылка, мы берем вот эту ссылочку, копируем, соответственно, ее и даем на нее рекламу. То есть я во всех своих аккаунтах даю ссылку вот на этот мини-сайт. Я сейчас на примере своей онлайн-школы рассказываю, как надо выстраивать именно продвижение вот в этих мультиссылочниках. У вас у всех в партнерском кабинете есть возможность создать визитку. Визитка она для вас будет бесплатная, она будет с текстом, с кнопками и так далее. Ваша задача правильно составить тексты, правильно определить ссылки на этой визитке и эту визитку вы можете продвигать. Она будет открываться как отдельный сайт в браузере, тоже как вот этот топлинг создавайте не надо ничего тратить бесплатно совершенно для вас она будет сделана вот и видео туда разместить какие вы захотите и кнопочек сколько вы хотите столько и сделаете а вот здесь бесплатно можно кое-что делать допустим смотрите вот она ссылочка следующий смотрите сейчас я вас познакомлю смотрите есть такой инстаграм и фейсбук создались такой сервис называется чат форум этот э, сервис это по сути дела э, чат-бот который будет работать в instagram вот бан из-за этого чат бота никогда никто не получит почему потому что они являются официальными партнерами фейсбука и Инстаграма. разработчики конечно. следующий сервис который тоже помогает продвигаться и тоже имеет целый набор инструментов, это куку. -ку. И что он делает? Значит, он не только в Инстаграме, он может и публиковать в Твиттере, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках. В общем-то, вот во всех этих сетях он... Вот SMM-планер, популярный инструмент, который работать позволяет не только, допустим, в Инстаграме, но и в других социальных сетях. И он еще сам может добавлять геометки, это новое сделали, хэштеги и водяные знаки может ставить. А также сейчас в него встроили э, редактор фото, стикеры и эмодзи, чтобы э, можно сразу в нем полностью сделать пост. То есть и фотку подготовить, и видео вставить, и все-все-все. Он сам потом без вас это все публикует. Это очень хороший инструмент. Следующий вот, э, сервис тоже очень хороший сервис, очень хорошая платформа. Работает в более чем в 20 э, социальных сетях, в том числе и в Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте и так далее. Вот тоже уже мамонт, так сказать, в нашем продвижении в Инстаграме. Плюс. Insta он может лайки ставить подписчиков подписывать удалять ботов из наших аккаунтов массово отписку проводить самое главное у него есть функция парсинга аудитории то есть он может вам помочь помочь набрать аудиторию инстаграм сейчас уже его не блокирует сейчас я остановлюсь на немного вот на этом сервисе с помощью этого инструмента можно легко узнать какие хэштеги в выбранной вами нише наиболее востребованы. Он работает, видите, только с одним аккаунтом. Я, которую информацию готовил, я вам всю рассказал. Вопросы, пожалуйста, задавайте. Все понятно. Какие еще вопросы? И у меня теперь к вам вопросы, ребята. Вот я вам рассказываю про продвижение в социальных сетях. Оно вам действительно необходимо или может быть, надо что-то другое рассказывать? Ну, для меня это полезная информация. Полезная. А вот для продвижения партнерки, нашей партнерки, для того, чтобы вы начали в партнерке зарабатывать, это вам пригодится или нет? Пригодится, Геннадий. Вы там сами разберетесь. Ну, я думаю, может быть. Ну, я думаю, разберемся, наверное. Нам главное показать, вот я еще пока только ссылочки как-то зашла в кабинет, хотела попробовать, там тоже визитку вот эту вот все оформить, у меня пока еще до меня это тяжело доходит, как вот сейчас вы вначале говорили, визиточку там сделать. А, то, что я вам говорил, визиточку сделать? Да, да, сейчас я вам на примере своей визитки мы посмотрим, вот смотрите, здесь визиточка, она уже и, и не усеченная, потому что, вот, допустим, в кабинете клиента, пока вы тариф-менеджер не возьмете, у вас вы не увидите вот эту визитку. Ну, полную весь текст. У вас будет только вот эта верхняя часть. То есть у вас будут кнопки социальных сетей, телефон, и вот эти две кнопочки, если вы их поставите. А вот эта ниже туда, вся текстовая часть, у вас ее не будет. Вот из этой же визитки можно сделать примерно вот то же самое, что здесь я платил деньги, да? вот, разместил здесь вот это все. А здесь, вот здесь, здесь, нельзя мне рассказывать о мастерской, о своей вот этой успеха Здесь нельзя о других проектах рассказывать. Здесь можно рассказывать только о век роста и о партнерской программе. Так вот, я спрашиваю, может быть, мы какие, нам, какие для вас лучше бы, как продвигаться в социальных сетях, или про то, как работать вот с этими инструментами, как про них рассказывать, что для вас лучше? Ну что дети молчат, я для, меня, для меня, мне кажется, и продвижение в соцсетях, и вот это вот тоже важно. И это хочется узнать, и про ну, да. то, как работать в социальных сетях, тоже хочется узнать, правильно? Да, Геннадий, да. Вот э, была полезна сегодняшняя информация для вас? Да. То есть вы для себя много нового узнали или э, нет? Или все новое для вас? Для меня так точно все новое. Все, вот все эти... новое, да? Да. Еще и занятия онлайн с вами проводятся. И знаете, вот какая замечательная, какая замечательная платформа Викрост, которая столько делает для пользователей, для активных пользователей. Понимаете? От вас только требуется единственное, приглашать сюда клиентов, которые будут покупать продукцию, которая у нас продается в магазине. Все взамен того что э, вам дается на платформе вот вы приобрели все тариф партнер ребят время то идет, вы же приобрели вот не только обучаться тариф uh -huh. вот. меня к вам огромнейшая просьба от 26 до, до 2 -го. начнем на практике применять те инструменты и знания, о которых я уже вам рассказал. Попробуйте. А на следующем занятии вы мне зададите вопросы, скажете: вот вы нам рекомендовали, вот у меня не получается. Вот у нас так было в прошлом месяце, в декабре мы так работали. Давайте каким-то образом начнем работать, и в процессе работы у вас появятся вопросы. Договорились? Договорились. Ну все, тогда до свидания, до следующей среды, в следующую среду, также в 14 Москвы, я вас всех жду на занятиях.